Всем привет! Сегодня наше длинное, оригинальное, красивое слово русского языка – это востребованы. Востребованный. Что это значит? Требовать. Требовать – значит просить. Например, я требую. Я требую объяснений. Значит, я хочу. Я прошу очень интенсивно, чтобы вы мне это объяснили. Я требую компенсации. Значит, я хочу. Я прошу агрессивно, чтобы мне дали компенсацию, это требовать. И востребованный, это значит кто-то или что-то, кого или что все требуют, все хотят, все просят, они все хотят получить этого человека или эту вещь. Востребованный, например, у нас могут быть востребованные профессии, это профессии, которые нужны везде. Сейчас программист – это востребованная профессия. Медсестра, медбрат – это востребованная профессия. А каковы востребованные профессии в вашей стране? Напишите, пожалуйста, в комментариях. У нас может быть также востребованная деталь. Деталь, запчасть – это, например, для машины. Есть какой-то дефицит этих деталей не так много, все их хотят, механик в автосервисе может сказать, а, это очень востребованная деталь. Или в библиотеке у нас может быть востребованная книга, у нас может быть также востребованный язык, это язык, который все хотят учить. Например, есть возможность в какой-то школе учить Английский, французский, испанский, китайский, все хотят, например, учить китайский. Тогда директор школы может сказать, а в нашей школе китайский – это очень востребованный язык. Востребованный, востребованная, востребованные. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваши примеры. Я исправлю ваши ошибки, если они будут. Ставьте большой лайк и подписывайтесь на мой канал. До скорого! Я надеюсь, что это видео будет востребованным в Ютубе. Пока-пока!